За то, что только раз в году бывает май За в любую зарю дня Кого угодно ты на свете обвиняй Прошу не меня. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль. Что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не, мир придуман не мной. Один лишь способ есть нам справиться с судьбой. Один есть только. Но можем мы любить друг друга сильней Этот мир придуман не нами Этот мир придуман не мной Этот мир придуман не нами